здравствуйте сегодня 15 сентября утро 8 часов утра я иду на работу и решила поделиться своими впечатлениями своими ощущениями по поводу сегодняшней погоды сегодня показывает 8 градусов вот на данный момент утром в общем-то приятно приятные такие ощущения, даже не считая, что мы уже переоделись в куртки. На улице, собственно говоря, достаточно ну, комфортно, скажем так. Так, я хотела вам показать, что у нас уже желтеют. Что-то угу. я не могу, наверное, так показать, что у нас уже желтеют листья на деревьях. Еще более-менее желтый, зеленый, но уже где-то. А да, вот там на, наша площадка. В общем, э, по ощущениям ветерок есть небольшой, но он достаточно комфортный. Так что вот прям вижу деревья желтые, прям уже листья конкретно. А почему-то на камере, наверное, это не будет видно. Так. Ну в общем. Как-то так. Если интересно, смотрите за мной в следующие дни.